Ребята, всем привет! Сегодня я вам покажу какие есть виды планов. Ребята, всем привет! Вы на канале Жанда Спорт. Сегодня у нас будет видео о том. То есть я вам покажу какие есть виды планов. Но сначала вы подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Ну что, начнем. Первый вид планки это.. Планка на прямых руках. Встаете, руки держите прямые У вас не должно быть спины никаких прогибов. И стоите так. Следующий вид планки. Планка на локтях. Также у вас не должно быть вот таких прогибов. Вот таких. Вы должны держать спину прямо. Третий вид планки. Это уже больше как упражнение. Вы сгибаете локти и поднимаетесь. У вас не должно быть никаких раскачиваний. И еще один вид планки. Это боковая планка. Не стоит обокон, вы знаете, не стоит обокон. На правую и левую руку надевать. Вот такие виды планок я вам сегодня показала. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь.